Здравствуйте, в эфире телеканала «Центр Красноярск» программа «Актуальное интервью». Я ведущий Дмитрий Полушин. Сегодня у меня в гостях координатор общественного движения Федерации автовладельцев России Егор Фролов. Здравствуй, Егор. Добрый вечер. Буквально через пару часов в Красноярске на правом берегу откроется улица Свердловская, причем откроется вот в полном ее масштабе, когда ее э, планировали реконструировать объявили, что мы увидим через несколько месяцев совершенно обновленный правый берег mm -hmm. с расширенной улицей, главной артерией практически правого берега, которая ведет из нашего города. И сегодня мы сообщаем о том, что подъездные пути к новому четвертому мосту практически готовы. И те ограничения, которые были на правом берегу в районе нового четвертого моста, mm -hmm. они сняты. Федерация талдесов России, естественно, наблюдала за ходом реконструкции, и, соответственно, ты на место выезжал. Оценивал, какие итоги оценки ты можешь дать. Насколько, на твой взгляд, те планы, тот проект по реконструкции и расширению улицы Свердловской, соответствуют ожиданиям и необходимости нашего города? Ну, На самом деле, если мы говорим про саму Свердловскую, да, когда э, начали ставить опоры, вот как раз съезды с 4-го моста, обнаружилось то, что проект, который проектировался именно 4-го моста и всех съездов, заходит за границу проезжей части, то есть перегородили одну из полос, именно правую по направлению в сторону Дивногорска для того, чтобы установить колонну. То есть это означало о том, что ну, какие-то расчеты где-то сдвинулись, и как раз ровно на одну полосу. И таким образом на сегодняшний момент Свердловская, как раз проходя под этим съездом 4 моста, она имеет изгиб. Если у нас прожили части имеют изгиб, естественно, уменьшается пропускная способность. Естественно, на больших скоростях, да, там, в ночное время суток когда гоняют стритрейсеры, могут происходить ДТП с плачевными последствиями. Если мы говорим вообще про полную пропускную способность съезда с четвертого моста со стороны Свердловской, мы прекрасно там также видим на сегодняшних роликах, которые нам всем показывают, и публикуют, что все красиво пробегает. Единственное, мы там никогда не обращаем внимания на то, а по правилам ли там машины в этот момент двигаются, и ролик заострен внимание именно только выездов с четвертого моста, а как там дальше обстанов... идет обстановка, то есть как там движение дальше идет по самой Свердловской, по Дубровинскому, нам никто этого не показывает, потому что мы все с вами прекрасно понимаем, что если почитать те потоки, которые сейчас движутся по Дубровинскому, по Свердловскому, все просто будут упираться в пробку, и естественно, в связи с этим и сам четвертый мост тоже встанет. Егор, когда планировался четвертый мост, его возведение, то, конечно, хотели построить масштабные, uh -huh. хорошие, современные развязки, многоуровневые, для того, чтобы огромные потоки транспорта могли разъезжаться, не создавая какие-то пробки. И если по левому берегу, о чем ты говоришь сейчас, в районе Николаевки и по улице Дубровинского, есть вопросы, потому что uh -huh. все-таки сильно сэкономили на реконструкции развязок, то по правому -то берегу вроде бы вопросов-то не должно быть у наблюдателей, потому что вроде как, что планировали, то и сделали. То есть лучше там сделать и не могли. Или у Федерации владельцев России другое мнение? Ну Мы, во-первых, предлагали саму улицу Свердловскую расширить именно от самого поста ГИБДД, который на сегодняшний момент, по-моему, уже закрытым является, там, сейчас просто дежурить сотрудники ГИБДД, то есть увеличить саму ширину проезжей части и до пересечения с улицы Матросова это бы в первую очередь бы обеспечило ну, широкую пропускную способность и съезды с четвертого моста не пересекались бы с потоками. То есть те потоки, которые съезжают с четвертого моста, они бы равномерно бы встраивались весь поток и не создавалась не создавался бы именно заторовая ситуация. Мы с вами прекрасно понимаем, что у нас пробки в основном происходят либо мы упираемся в узкое горлышко, да, как это произойдет с четвертым мостом, либо ä, у нас проезжая часть в плачевном состоянии. Ну и третий факт, это как раз сказывается потому что потоки начинают перестраиваться между собой из-за того что произошел затор Там сосед видит что соседний поток поехал быстрее начинает перестраиваться тем сам создает больше помех mm -hmm. uh, егор 28 октября Ожидается, что будет открыт новый uh -huh. мост. И на самом деле многие горожане, многие горожане надеются, что благодаря этому пробок станет меньше в центре города. Uh -huh. Ну и, собственно, и э проехать с правого берега в центр города станет проще. А по твоим оценкам, по данным специалистов, действительно ли будут традиционные изменения или рановато радоваться? Ну, на да. самом деле, да, я не хотел бы всех обнадеживать. Хорошая ситуация. Дело в том, что ну, у нас почему-то все дороги сводятся в центр Центр города, именно левую часть э, берега, у нас э, приводят в транзит, из которого просто нереально выехать. Вот На сегодняшний момент, если брать улицу Дубровинского, даже если мы поговорим об улице Дубровинского, ее в этом году не собирались расширять. Хоть и было распоряжение краевого правительства о том, что эту улицу надо расширять, э, на, на, по-моему, в январе была комиссия, про этот вопрос вообще забыли. И сказали, что денег в бюджете не хватает, расширять мы не будем. Тогда мы, как Федерация автовладельцев, подняли вопрос о том, что край обещал, обещал субсидировать направление это. И только тогда администрация города обратилась в краев, к краевому правительству субсидировать и направить деньги на расширение улицы Дубровинска. То есть на сегодняшний момент бы эта улица не была бы расширена, если бы не одно слово просто. А хотя э, городское правительство обязано прислушиваться к краевому правительству, а также и прислушиваться еще и к губернатору. А, многие опасаются, что переоценивается немножко значение четвертого моста. И не будет такой серьезной разгрузки, которую ждут и власти, и горожане. Дело в том, что ожидать, что люди из центра города или из советского района пытаясь попасть на правый берег, поедут через новый мост, но это да. несколько наивно, потому что все-таки коммунальный мост он все равно ближе Конечно. и для советского района, и для да. центра города. А попытаться проехать в час пик опять же по улице Копылова, чтобы попасть на новый мост, но ну, мало кто решится. Это в основном коснется тех, кто работает в Октябрьском районе. Конечно. Улица Высоцкая, Высотная, Копылова, железнодорожный район, Октябрьский но, район. Но вы забываете, Копылова еще не соединили с этим четвертым мостом и соединят вот только в следующем году. То есть, и, и пробраться даже невозможно и то, Да, будет. и то это под вопросом, по причине того, что Николаевку сейчас э, перестраивают, да там находятся новые собственники, идут суды для того, чтобы э, предоставить новое там, жилье либо взаимозаменяющее... Ну, этому угу. земельному участку, и поднимает сейчас как раз вопрос о том, что вот надо отсудить для того, чтобы начать проложить дорогу. Представьте, и, а что это... мы получим сейчас, в этом году? 28 октября открывается новый мост, и что, единственная связь э, с левым берегом — это улица Дубровинского, и все? Ну, в первый день мы в любом случае эффекта никакого не ощутим, потому что автовладельцы не привыкнут к этому еще мосту, да? кто-то захочет вообще просто поехать по нему прокатиться ради интереса, но все мы упремся в пробку на Дубровинского, и, естественно, Свердловской. Мы также станем в пробку по причине того, что все потоки захотят по-быстрому проехать, но все упрутся, потому что у нас, к сожалению, вот все дороги делаются, упираясь в узкие горлышки. Не продумывается дальнейшего поступления потоков, не проводятся подсчеты, не проводятся подсчеты интенсивности движения, времена года не рассчитывается. Вот вы же все прекрасно, кто ездит на Шира или на даче там, в сторону Девногорска на, Ман, на Ману. Все прекрасно понимают, какие там образовываются пробки, и вот именно весь этот поток невозможно туда пропустить, по причине того, что мы, во-первых, там и едем по такой дороге извилистой, нет бы сделать проезжую часть по железнодорожным путям, которые сейчас проходят, и они ничем не пользуются, ну и сам факт того, что вот именно вот эти развязки, они сделаны... Так, для того, чтобы пропустить всего лишь в один поток автомобилей. Многие ожидают, что на улице Дубровинского даже сейчас будет сложнее проехать, потому что с правого берега добавится поток транспорта, ведущий в центр, и через единственную артерию, через улицу Дубровинского. Но известно ли тебе, какие этапы нас ожидают? Что будет в 2016 году, в 2017, еще позднее? Как будет, будут построены выезды с 4-го моста в центр города через Николаевку? Ну, всем нам обещали, что до 2016 -го года, ну, причем это было распоряжение губернатора, о том, чтобы все-таки в полной мере все было запущено в 2016 году, для того, чтобы не было каких-то напряжений до 2018-2019 до года, тем более универсиады, для того, чтобы все было отточено и все вопросы были учтены. Хотя даже если возьмите вопрос, губернатор поднимал вопрос о том, чтобы на всех съездах, развязках, подъездных путях, были э, парковочные карманы, ну, не дай бог, там кто-то сломался, съехал в сторону, отремонтировался и дальше поехал, либо кого-то подождал. Так у нас, помимо всего этого, закрывают карманы. Вы посмотрите на улице Дубровинского, частники сделали за свой счет парковочные карманы, так администрация города туда поставила знак 3327, что запрещает... Это ну, вроде бонус, театра. Да? То есть они объясняют тем, что это будет артерия, что связано это как раз с пропускной способностью съездов с четвертого моста. ну вы прекрасно понимаете, на каком расстоянии, во-первых, находится от четвертого моста, Плюс еще и будем говорить о том, что, ну, губернатор говорил о том, что нужны карманы. Здесь э, вроде э, частники, они сделали для того, чтобы, ну, хоть к ним клиенты, да, проще подъезжали. Но сам факт, здесь учтен этот вопрос. А администрация города как будто противится этому и все запрещает. Но мы же прекрасно с вами понимаем, что это интересы платных парковок. Как красноярские автовладельцы относятся к ведению в центре Красноярска платных парковок, мы поговорим после короткой рекламы. Мы возвращаемся в студию актуального интервью. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях координатор Федерации автовладельцев России Егор Фролов. Егор, мы уже до рекламы начали разбирать тему платных парковок в центре Красноярска. Конечно же, многие недовольны, есть те, кто поддерживают эту идею, но конкретно ваша общественная организация почему-то не согласна с этим проектом. В чем причины? Ну, причина-то как раз не с тем, что мы не согласны с платными парковками или согласны, а вопрос в том, что как они реализованы. Ну, в первую очередь, которую мы всегда и ранее озвучивали, ну, то, что на муниципальной земле, которая ранее построена за наши с вами налоги, ну, это такая популистская э -э сейчас используется под оплату, причем частными инвесторами. То есть сейчас установили частные инвесторы на эти места, деньги платятся не в бюджет города, а частному инвестору, а там отчисляется всего лишь 13% обратно в администрацию города. При вот. этом на этой точке фактически ничего не сделано, кроме как установлен этот аппарат по, по, по приему платежей. Причем даже сам аппарат, он установлен с нарушениями, он не той, не той полноценности, как должно быть по техническому заданию. Я вам сейчас как раз расскажу. Первоначально, когда администрация города собиралась заняться этими парковками, она вышла в городской совет с предложением заняться платными парковками, но попросила у администрации города, 200 милли... у городского совета, чтобы те выделили из бюджета города 200 миллионов рублей, что как раз бы удовлетворило техническое задание на реализацию этого проекта. На что, естественно, городской совет не смог рискнуть таким бюджетом, при условии, что в стране уже начинался кризис. И естественно, да, сделан, городской совет отказал, но департамент городского хозяйства решил не останавливаться идти дальше на пролом, выпросили у также городского совета 2 миллиона рублей на то, чтобы установить знаки и разметку, а затем привлечь инвестора. То есть департамент городского хозяйства пошел своим ходом, отказавшись от рекомендаций Красноярского городского совета. При этом при всем на сегодняшний момент компания Инфоком, которая занимается, она исполнила из вот этого технического задания на 74 миллиона что составляет 37% от той суммы технического задания. А что не доделали они? А, ну, Если мы будем говорить вообще, что не доделали, там очень много вопросов, там порядка 19, расскажу об одних из самых главных, причем один из плевков такой, нашим автовладельцам, это вот установлено здесь на, красной, на площади Революции табло с указанием свободных мест, на самом деле табло должно иметь не менее 4 строк, Первая строка это указывает, сколько на этой площадке имеет свободных мест. Вторая, третья и четвертая строка указывает, сколько на соседних парковочных площадках. Причем э, вот это вот, э, табло оно работает ручным методом. Там установлена камера, сидит оператор и вручную считает, сколько машин вышло, сколько пришло, кнопочки нажимает. Но это вот вообще уже детский сад. Ну а если говорить в полной мере, то в первую очередь не установлены датчики э, занятости. Нет у паркоматов связи с оператором и водителем, то есть, по сути, должен был водитель, мог подойти, нажать кнопочку «Связаться с оператором» для того, чтобы получить требуемую информацию. Второе. Вся подводка электрическая к паркомату должна производиться через подземную подводку, то есть никаких сверху там так называемых соплений должно быть. А вот проходил комитет в прошлый вторник, законодательное собрание, где ясно видно, что провода висят поверху. Причем инвестор отвечал на вопрос, а почему здесь провода висят, он отвечал, но мы же их зимой устанавливали, хотя лето он забыл, что уже прошло. Могли бы и переделать. Да, могли бы и переделать. Плюс данные паркоматы должны иметь заземление, счетчики отдельные, то есть отдельно выведенный счетчик. Плюс паркомата должен быть купюроприемник. и а обязаны обязан это делать? Это по техническому заданию. Они же заверяют, что мы не предоставляем вам услугу. Мы взимаем с вас плату такими способами, как нам удобно. Вот поэтому и все автовладельцы не согласны с тем, что какие-то частники диктуют нам правила, как работать и как нам парковаться на муниципальном Парковки. То есть на нашей с вами парковке нам какой-то частник диктует, как нам парковаться и как нам платить. Но это неправильно, во-первых. Во-вторых, имеется техническое задание, которое четко должно быть исполнено еще в марте этого года. На сегодняшний момент исполнено 37%. Плюс на всех плоскостных парковках, вот как раз взять площадь революцию, все ограждения должны быть сделаны за счет инвестора. Вот эти вот гранитные столбики, они выполнены за счет администрации. То есть это не целевое использование бюджетных средств. Егор, я знаю, что Федерация автовладельцев России писала запрос в администрацию города, спрашивала у департамента городского хозяйства позицию. И интересовалась оценкой, насколько эта мера реализовывается эффективно, какие, так сказать, предварительные выводы. Что вам ответил Игорь Тенков? Э, ну, как раз Игорь Петрович нам э, уперто отвечает о том, что он не видит наши замечания, отвечает, что все идет э, по плану, все будет исправлено, все мы доделаем. А вот Дристеников на одном из интервью в средствах массовой информации всем публично заявил о том, что до декабря этого года все замечания, все вот эти вот оставшиеся 63%, они будут исправлены. Хотя на самом деле они должны были быть еще исправлены в марте. Но э, помимо всего этого, может вы помните, мы выходили на комиссию ЖКХ и транспорта в городском совете для того, чтобы все-таки расторгнуть договор как раз по причинам неисполнения технического задания. Я, к сожалению, не все перечислил, но вот на комиссии мы как раз собирались абсолютно весь список зачитать, предложить э, депутатам рассмотреть вопрос о расторжении договора с компанией Infocom, э, также сделать э, в первую очередь, Удовлетворить потребность города, причем на законодательном собрании вуз уже говорил о том, что для подземных парковок удовлетворения именно потребности в парковочных местах нужен 1 миллиард рублей, и краевое правительство вроде как уже готово. Посодействовать городу на удовлетворение этих потребностей, сделать муниципальные эвакуаторы, эвакуатором сделать э, регламентировать их действия, сделать муниципальные штрафплощадки, которые также будут располагаться в центральной части города и э, сами парковки, парковками платными должен заниматься муниципалитет. Представьте, сколько уже денег я насчитал, сколько поступлений денег будет идти в бюджет города. Егор, наверняка ты помнишь, что перед реализацией этого проекта велись подсчеты, сколько сегодня паркуется автовладельца в центре города и сколько uh -huh. будет. И вот тогда говорилось о том, что сегодня потребность в парковочных местах в центре города около там, 6 тысяч машиномест. Uh -huh. После введения проекта их количество сократится в три раза, то есть платных парковочных мест – Полторы или две тысячи – это когда вот все просто парковочные места будут практически введены в эксплуатацию, оборудованы. А они сегодня, как мы знаем, в лучшем случае там, на треть или как-то половинчество доделаны. А оценивал ли ты а, результат этих мер? Куда люди сегодня паркуют свои автомобили? Как мы понимаем, около четырех тысяч автовладельцев сегодня просто не могут нигде припарковаться. Все верно. И как раз вы четко заметили, что прогнозировала администрация города. Вы знаете, чем она прогнозировала? Вот этими двумя миллионами, которые мне просили на реализацию установки, разметки и знаков. Заместо э, установки знаков парковки они еще тратили деньги на знаки 3.27, остановка запрещена, зона действия которых попадает под парковки. На сегодняшний момент мы уже э, ну, направляли в Генпрокуратуру наше обращение с 80 такими знаками, которые сейчас стоят в центре города и перекрывают зону действия парковок, как платных, так и бесплатных. Э, на это были потрачены деньги. Естественно, администрация рассчитывала на этот вопрос, о том, что сейчас они установят знаки, сейчас начнут всех эвакуировать, и никто не будет парковаться. Но э, куда людям встать? Потребность э, не удовлетворена, естественно, автовладельцы как стояли, так и стоят. Никаких решений нет. А знаете, э, что перед э, главой города, департамент городского хозяйства, как отчитывается, насколько их проект эффективный? Они говорят о том, что и пропускная способность увеличилась там, на 18-20%, но они это относят к общественному транспорту. Они это считают по общественному транспорту, который на сегодняшний момент ходит по выделенной линии, вдоль которой каждый раз ездит сотрудник ГИБДД, и не дай бог, кто на ней этой линии встанет, естественно, оштрафуют, и штраф-то там маленькие. по-моему, по порядка 5 тысяч, так же, как и на остановке для инвалидов. А на каком этапе находится сейчас реализация этого проекта? Как мы знаем, она сам проект буксовал, и буксовал в том числе в плане его реализации взимания средств, потому что uh -huh. фактически люди добровольно платили до сих пор за эту парковку. Тебя никто не мог наказать, никто не мог штрафовать, потому что краевые законодатели не поддержали введение этого проекта в силу. Но, как известно, на последней сессии произошли какие-то изменения. Поделись, что ну, случилось? На последней сессии по непонятным нам причинам депутаты проголосовали единогласно за принятие штрафа. Но единственное, они внесли такую хорошую поправочку, что в любом случае эти штрафы могут вступить в силу при условии выполнения таких требований, Муниципальная, то, что я как раз перечислил, муниципальная эвакуация, муниципальные штрафплощадки. Одно из самых главных в техническом задании сказано о том, что э, патрулировать автомобили, которые вот сейчас имеются, инфокома там уже по -моему, порядка четырех штук, должно быть не менее десяти штук и они должны быть оборудованы камерами, которые должны фиксировать абсолютно все э, правонарушения. На сегодняшний момент они оборудованы камерами Паркон. На э, комитете, который проходил во вторник, я задал э, руководителю полка ГИБДД вопрос, а вы знаете, что инвестор должен с вами заключить соглашение, он сказал, нет, мы о таком никогда не слышали, никто к нам не выходил, и те цифры, которые они сейчас называют, что мы оштрафовали там сами инвесторы каким-то образом, это все вранье, на самом деле э, никто не заключал э, никаких договоров, плюс... Камерами, которые у них сейчас установлены под названием Паркон, они не имеют э, функции э, именно фиксировать все абсолютно правонарушения. Это выезд за стоп-линию, это остановка на выделенной полосе. Это... А, закон силы еще не вступил, только в первом чтении приняли? Только в первом чтении. Штрафовать пока не могут? Пока не могут. До второго чтения, если все потребности не удовлетворят пояснительные записки, естественно, и э, ну, закон не примут. Спасибо. На этом время наша программа подошла к концу. Я благодарю за участие моего гостя, координатора Федерации владельцев России по Красноярскому краю, Егора Фролова. Всего доброго. Всего До свидания. Отдыхал.